представляет квадроцикл Хамер модель HT200 Люкс Sport а, то есть люкс обозначает то, что это самая дорогая модель этого, то есть до самая дорогая комплектация этого квадроцикла и спорт обозначает Самого... и, и снова что здесь появилось это легкосплавные десятые диски с более дорогой, более качественной покрышкой то есть эта покрышка она легко подходит для Снега для твердых грунтов То есть, ну, грубо говоря, такая универсаль. Как правило, на заднеприводных квадроциклах Передние покрышки чуть уже, Задняя покрышка будет гораздо шире Все из-за того, что это задний привод а Дальше, что улучшили Поставили новый приборную панель То есть, на которой показывают и обороты двигателя И спидометр и общий пробег, суточный пробег, указатели передачи. То есть, ну, в принципе, в этой приборке есть все. Вот. Двигатель остался прежний. Это 200 кубических сантиметров. Двигатель воздушно-принудительного охлаждения. То есть, с правой стороны есть крыльчатка вот такая, которая служит охлаждением двигателя. Она вращается постоянно. Впрыск карбюраторный в квадроцикле 17,5 лошадиных сил. Коробка передач, вариатор, то есть переключается с помощью вот такого вот рычага. Передача вперед, нейтральная передача, передача назад. Она очень легко включается, есть, ну, очень удобно. Подвеска спереди независимо, это два разных рычага, которые на шаровых. То есть это самая надежная подвеска. И будут установлены два газомасляных амортизатора, которые могут регулироваться по жесткости. То есть ну, за счет преднатяга пружины. Дисковые тормоза. На каждом колесе спереди установлены. Однопоршневые суппорта. Сзади предстоять тоже дисковый тормоз на поршневой суппорт, он будет на всей оси, то есть привод задний и вращается он с помощью вот этой вот оси, и привод цепной, цепь 428, то есть самая обычная, есть защита для цепи металлическая, защита для диска, и опять же будет стоять моноамортизатор, тоже газомасляный, тоже с регулировкой Работает квадроцикл довольно-таки тихо. Удобно то, что есть сигнализация в комплекте. Это не только охрана квадроцикла, но и дистанционный запуск. И также же самое можно дистанционно его и глушить. То есть это удобно в тех целях, когда ездят дети, либо еще что-то. То есть вы дистанционно можете управлять квадрикой. По поводу органов управления, здесь все легко и просто. Тормоза полностью все на руле вынесены. То есть это передний тормоз, с правой стороны задний тормоз. Есть вот такие вот ручники, которые фиксируются флажком. То есть вы зажали тормоз и квадроцикл уже никуда не едет стартер, управление светом, ближний-дальний свет, стоп-двигатель, повороты, ну и сигнал будет снизу. Управление газом будет вот таким флажком, он мягко и легко нажимается. То есть, как мы знаем, это самое безопасное управление квадроциклом. И квадрик такого кузова, то есть это класс спорт, и он как правило они а полуторгу все то есть сзади меня можно сесть но места не То есть у него классная подвеска. Ловушки для ног самые простейшие, то есть они полностью металлические. Есть вот такие только пластиковые защитки, чтобы не летела грязь. И все. Так они очень прочные. И по поводу подвески, подвеска обалденная в этом патронце. Есть вот такой, такая платформа для того, чтобы положить что-нибудь. А спереди, конечно, такого не будет. Спереди вот такой вот бампер. То есть он цельно металлический. Оптика классная стоит в квадроцикле. То есть это две фары. Есть ближний свет, есть дальний. Есть повороты. Спереди и сзади. И опять же, все квадроциклы Хаммер, они поддаются регистрации. То есть в комплекте квадрику идет справка счет, таможенные декларации, то есть полный пакет документов для постановки на учет. По поводу качества исполнения и самого квадроцикла, на сегодняшний момент это одни из самых классных квадроциклов. У них классный пластик, то есть это полностью капрон, максимально гнется и не ломается. На нем не видно ни царапин, то есть абсолютно ничего.